Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Сегодня я играю в Майнкрафт. Решил я снять видосик для вас на своем канале. Я выложу его, скорее всего, на основном. Раньше у меня был второй канал, где я снимал различные другие игры, кроме Вормикса. Я снимал, но канал у меня очень был неактивный, так скажем. я решил снимать все на одном канале, все создадим мир new один создать мир если вы будете против ребята то я конечно же не буду снимать Minecraft. это пробная версия так скажем пробный выпуск если вы будете реально против то я конечно же снимать не буду ну а пока что я залью видео это дальше увидим так это очень плохо то что появился здесь ребята давайте звук убавим потому что эти овцы все портит это не то это не то скорее всего это звук звук сам музыкальные блоки блоки Так, вот. вот так давайте. И музыку вот так поставим. Так, все хорошо, ребята. Теперь мы их не слышим больше, этих овец. Ну что ж, появились мы где-то вот в таком месте. Обычный у нас э, биом вроде бы. Называется биомы. Вроде. То есть есть зимний биом, есть джунгли, есть обычный биом, есть какой-то еще биом там, по-моему, гри грибной, что ли. Ну, в общем, их немного, биомов этих. Он там вижу тыкву сразу. Давайте начнем, пожалуй, с дерева. Ну, как обычно, в принципе. Не играл я вообще в Minecraft где-то год-полтора, наверное поэтому я все подзабыл, ну как все, кое-что я помню, конечно, но что-то подзабыл. Как-то помню, даже снимал Майнкрафт на канале, на, своем, на этом даже канале, только это было очень-очень давно, когда на канале было очень мало подписчиков, где-то подписчиков 100 было тогда, на то время. Сейчас у меня 2000 подписчиков, почти 100 скоро будет. И я решил снимать короче заново ну это так чисто поприкалываться поснимать. снимать может кому-то понравится реально кому-то не понравится я знаю что будут люди которые будут дизлайкать там писать комменты отстойные я знаю все это понимаю ребята но я чисто снимаю вот, ради прикола там Но если вы будете там не против, то я продолжу снимать. Если будете против, то я снимать не буду. Чисто сей такая, кстати, стартовая, вот, так скажем, типа. Проверка вашей, короче, реакции, что ли. Так, сделаем, пожалуй, топорик еще. Топорик. И будем теперь рубить дрова. Сколько нам нужно дров? Нам нужно дров... Немного нам нужно. Хотя, в принципе, даже и не нужно. Уже уже даже и не нужно. Нам нужно вот что сделать. Меч. Сделаем меч. Меч. Это полезная штука. Это очень полезная штука. Ну, в принципе, у нас уже стартовый набор уже имеется. Давайте сделаем лопату тогда. А, лопату. Хотя нет, лопату не буду делать. Зачем нужно, а мне. Вот. Я могу убить этих теперь овец, собрать с них мясо. И шерсть. Стопкое мясо. У них мясо есть, разве? Не, у них есть мясо, но раньше ее почему-то не было. В старых версиях Майнкрафта мясо не было этого. Сырая баранина какая-то. Добавили, короче. Играю, кстати, на последней версии Майнкрафта, по-моему, да? Вот, включая мышка, может, я убью ее как-то. Интересно, нет, ли я, конечно, убью ее. Так вот, версия, по-моему, 1, 9, 4, столько это последняя. Даже не знаю, что тут нового добавили, потому что я не играл очень-очень давно. Очень давно. Я уже даже не знаю, что, тут, что -то к чему тут. Ну, в принципе все как обычно выживание выживание ну добавили куча наверно новых блоков всяких разных там куча новых ресурсов наверное каких-то вот у нас тростничок растет тут будем мы тростничок этот, пожалуй так тут что у нас глина я смотрю ну глина мне не нужна пока что по крайней мере я не собираюсь строить кирпичный дом себе. Потому что это очень-очень долгий процесс, ребята. Глина. Такой ресурс, который очень трудно добыть, по-моему. Насколько я помню. Она находится в болотах всяких. И копать ее это просто, ну, очень долгий процесс. Так, что это такое? Этого я не помню, что было. Так, кто тут кричит Вот, зомбак где там. Так, и что это? Диарит какой-то. Я не знаю, что это, ребята. Я первый раз такое вижу. О, железо нашел. Хорошо. Зомби-зомби-зомби. Сейчас он сгорит сам. Потому что он что у нас солнце горит. Давайте помогу даже. Их двое даже. Эй, тихо, тихо, тихо, тихо. Он меня поджарил. Нифига там сколько зомбаков, Посмотрю. не не не не ребят, не хочу так, не хочу. Какие-то стали сильные, смотрю. Когда я играл в Minecraft давно еще, то они были еще слабенькие. Легко убивались. Так они какие сильные смотрю. Надо сделать вещи получше. Например, какой-нибудь каменную. Каменный меч или каменный там. Топор хотя бы. Так, все убил вроде, да? Больше никого тут нету. Ну хорошо, что нету. А, нет, есть, там, погоду спаун, зомби-спаун. Ну все уже, короче, тут не пройдут никак уже. Или не сверху пойдут это что такое? Я не знаю, что это такое, ребят. Я просто первый раз вижу все это. Эти блоки новые. Гранит. Гранит это я тоже не видел. То есть я пропустил дофигачу. Mm -hmm. Это версия вообще без модов, ребята. Так, ну что, давайте покушаем тогда. Потому что мой персонаж голоден немножко. Я себе сейчас вырву тут булыжника немножко. Чтобы сделать э, хотя бы печку. И чтоб можно было пожарить еду. Как раз уже уголь есть тут у меня. Уголек есть, это хорошо. Ну, граниты добывать не буду, это, скорее всего, оставлю на потом вот все это. А вот железо добыть надо как-то. Надо сделать каменную кирку будет. Сначала печку сделаю, пожалуй. Э, теперь добыть надо уголь и пожарить мясо себе надо пожрать просто хорошо просто хорошо серия будет недолго потому что если я буду снимать очень долго а зрители не понравится то смысл я снимал например часовую серию какой-нибудь смысл тогда это Серия будет минут 25-20, где-то так. Посмотрим. Вашу реакцию, что ли. Если понравится, буду дальше снимать. Если нет, то нет. Если будет больше лайков, чем дизлайков, то я снимать буду. Если не будет, наоборот, дизлайков больше, чем лайков, то я снимать не буду. Вот, сделаем так вот как-то. То есть ставьте лайк или дизлайк, нравится вам или нет. чисто вот вормикс снимать мне немножко под надоедает самому я снимал вормикс мне самому надоел немножко ну как надоел особо как-то снимать его уже не хочется просто у него просто задротишь и все вормикс игра такая чтобы снимать ее как-то не очень но ну, снимать я конечно буду вормикс но что-то не хочется мне Ой снимать вот каждый день там стрим проводить для вас я решил что-то другое снять как я уже говорил у меня был второй канал ребята я его забросил потому что у меня очень маленькая активность была там на канале и решил я сделать все на одном канале как-то так короче так вот наша жареная баранина получилась. Интересно, сколько она дает. Нормально она дает. Полный у нас полоска наша теперь. Так, вот уже, кстати, у нас закат, что ли, уже да, начинается, да. Так, надо найти, короче, дерево еще и сделать себе кровать. Потому что сейчас будет ночь. И Нужно будет поспать немножко ночь пересдать. А по-другому уже я не знаю, как перезать ночь можно. Только если поспать. Ну или просто перестать ее. Ну, то перезать ты пока ждешь, тебя могут сожрать там всякие мобы там. Пока что у меня нет даже брони никакой хороший чтобы мы от мобов защищаться. Я смотрю, вот эти зомбаки стали сильные, очень сильнее, чем раньше. Вроде бы не забыл, как делается кровать. Нормально. Вспомнил первый раз. Ну что ж. Вот мы и поспали. Сейчас надо будет оттуда свалить куда-нибудь подальше. Потому что это место мне не очень нравится. Хотя нет, пока что еще рано сваливать. надо будет железо. Добудем железо и пойдем отсюда. Потому что тут я не хочу, в принципе, тут ничего. обустраивать. это место не очень нравится для обустраивание так хорошо вот еще железно там зомбаки блин боюсь как-то пройти давайте аккуратненько быстренько нормально тут железо нормально а где они там дальше так успею я уже от них убежать или нет да успею конечно учусь вот там крипер смотрю это очень плохо, ребят, что актипер там. Так, все, походу, меня спалил. А нет, еще уголь тут есть. Ну, уголь, ладно, хрен, если у меня есть уголь, в Так, все, уходим отсюда. Забираемся тут. А -а -а. Так, это я извиняюсь. Надо было посмотреть кое-что просто так вот наш сундучок. Ой, вертачок, точнее. так ну что у нас есть вот такая пустынька что ли можно пойти туда но пустыня как-то мне не очень нравится потому что это пустыня все-таки ж... как там жить-то там жарко же в пустыне лучше жить ну, не знаю даже где в горах хочу жить, реально в горах хочу но гор тут нету, смотрю, ну это не горы, это так детский лепит. ух ты какие-то цветы новые, смотрю, появились я их еще не видел синяя орхидея, ну что из нее можно сделать? наверное краситель голубой, наверное Ну, я посажу обратно, что мне зачем, я не знаю. Так. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. <coughs> так. О, смотрю, тут еще. Нам хватит, думаю, этого. Трещинника у нас, в принципе, хватает. Надо найти место, где мог я построить какой-то дом, жилище. Или хотя бы убежище. Потому что вот так ходить кругами я не хочу. Вот, какой-то нашелся такие. А, нет, только -то эта хрень. Так, это гранит опять, да, или стоит это? Вот, в принципе, полянка есть такая неплохая. Но полянку и надо долго очень расчищать. Хотя, в принципе, не так уж и долго. Ну, даже не знаю, стоит или не стоит тут. Хотя, давайте, все-таки, агрессия. Давайте тут опустимся, как раз построим тут дом. Какой-нибудь хотя бы. Так, у меня что, у меня есть... Так, да? Давайте поставим верточок сначала Тут есть серп, серп, чтобы можно было сорвать траву все это быстренько. А то атаку очень долго. Будем. Ладно, я не знаю, что тут есть вообще, ребята. Вроде бы уже тут добавили какой-то серп, я не помню. Можно было бы одним кликом все собрать. А так вот собираюсь. Так, хорошо. Хорошо. Я думаю, неплохая местность, ровненькая такая все. Думаю, неплохо так получилось, ребята. Нашел все-таки место хорошее я такое, ровное. Сейчас только уберу лишнее тут. Так, ну вот, в принципе, и все. Осталось убрать вот это говно, землю. А, сейчас я сделаю себе лопатку, не получится. Палки нужны. Так, делаем лопатку и уберем это эту землю. И, наверное, последний этап, который я сегодня сделаю. Так. Чтобы было ровнее. Дырки заделаю при Ну, все, вроде бы, ровно. Более-менее ровно. Давайте поедим. А у меня еды нет, Где у меня еда чем Что у меня в плечке осталось? А, нет, у меня есть еда. Что-то я тупанул. Ладно, пускай печка стоит. Сейчас я поставлю другое место. И... Так, хорошо. Давайте. Съедим. баранем Да, не будем. Еще одно есть потом. Ну, наверное, последний этап, ребята, который я хочу сделать. Добыть немножко дерева еще. И, в принципе, на этом закончу сегодня добыть дерево, создам сундук и закончим на этом, скорее всего. Так. Топора нет, да. Ну, топор это не проблема. Делаем топорик. А, топор есть, у меня одно каменный Ой, не каменный, а деревянный. Ну, вот, тут есть дерево, в принципе. Мне, в принципе, одного хватит. Наверное. Да? Давайте даже два. Слепим дерево два. Нифига там, как дерево. Смотрите, какая... какой остров. Воздушный остров просто какой-то. одно срубили давайте еще одну срубим в принципе и все и этого будет достаточно чтобы хотя бы сделать какую-то заготовку дома ну в будущем короче я точнее не в будущем а как в следующей серии я буду строить дом себе уже там пойду за ресурсами серия будет уже минут 40 они а не 20-25 если, конечно, там вы захотите, чтобы я снимал дальше. Если не, не, захо не захотите, то я не буду снимать. Буду играть сам, короче. Ну, вне камеры, все. Как-то так. Ну, один просто буду играть. Не снимать видосы, короче. Так, ну что ж. Что ж, давайте запихнем. Пока что железо. Плавится. Пускай плавится железо, по-моему, оно также должно плавиться, да. И сделаем, что мы сделаем, сделаем. А дво... сундук двойной сделаем. Так хорошо. Давай еще вот так сделаем. Ну чтобы была какая-то стенка маленькая, чтобы. Давайте все-таки построим домик маленький. Даже не так. Да мы успеем построить? Давайте вот так вот маленький домик построю. Это же не дом такая, знаете, что-то подобие дома. Так иди отсюда свинка. А все равно не хватит мне, короче, этого дерева. Ладно. Схожу еще рублю дерево одно. Это маленький домик будет такой в будущем я его дострою конечно же так пока что какой-то такой сделаем домик хоть, хоть какой-то чтобы был я думаю хватит одно, одного дерева надеюсь хватит Если не хватит то схожу еще не давайте сразу туда Смотрю, темнеет, ребят, надо быстрее. Так, ну отлично, все собрали. У нас есть еще деревце. И теперь можно достроить, в принципе. Кстати, игра я вообще без модов, я это говорил, надеюсь, или нет? Версия чистая у меня. Майнкрафт без всего, короче, без модов, без всяких. смотри так и сверху вот так вот надеюсь хватит не не хватит думаю да не не хватит ну это хватит сделать а дверь не хватит сделать ну, ладно давайте сбегаем теперь. третий раз уже Правда, уже ночь наступает, и как-то опасно уже бегать, потому что тут мобы сильные, смотрю. Сильнее стали. Так, отлично. Этого уж точно хватит, ребята. Этого уж точно хватит мне. Хоть какую-то хижину построилась. Ну, это коробка не дома. просто коробка но хотя бы она есть уже так. просто коробочка так ну и двери надо сделать еще как раз у меня ровно хватает вот тут даже получается сколько три А Зачем мне три двери? Все хорошо. У меня двери есть теперь. Сюда выложу всяких хлам. Ну, чтобы было посветлее, я думаю... Сейчас я свечу факелами тут. Железно же переплавилось уже железо. Хорошо все. Факела наши. И вот так вот я расставлю по бокам. Ну и все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписочка на канал, и всем пока.